Крутящий момент Global Fashion 4500, 3 Нт сантиметр. Данный фрезер можно использовать для конвейерного педикюра. В комплект входит блок питания, ручка, держатель для ручки, реостатная ножиная педаль и набор насадок. Размер блока питания. Длина 18 см, ширина 12 см и высота 8 см.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 Включите питание при помощи кнопки на задней части блока питания. Для включения микродвигателя необходимо нажать кнопку на передней части панели. Далее выберите режим работы ручного или ножного управления. При включении загорается кнопка. В ручном управлении используется механический регулятор на блоке питания, с помощью которого регулируем скорость вращения фрезы.